Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Молтенблейд Огневым Мечом. В прошлой серии я немножко повышал свой замок, плюс позанимался торговлей, ну короче, как обычно, я зарабатывал бабло. Скоро это бабло нужно будет куда-то сбывать, пока что я тут занимаюсь продажами еще. Степная, кстати, на родиста лошадь неплохая, но смысла мне от нее нет, я поэтому продам нафиг. Так, возьму еще больше хлеба. Ну, можно было бы даже масло прикупить, в принципе. Давайте тюкку куплю. Поехали в сторону Москвы. Мне же надо выполнять вообще задания, которое здесь есть. Слушайте, а вот, возможно, из-за чего ушли-то? Ушла Оксана. А я вот понял, наверное, почему она ушла. Потому что у меня же дофига просто вообще было антипатии, Вот, точнее, не антипатия, а у меня просто постоянно задания были невыполняемые. Я их постоянно забивал, поэтому... Случилась вот такая вот проблема, что у всех упала очень сильно... Упало очень сильно влияние. Ну, или точнее, как сказать, симпатия упала очень сильно. Но вот если посмотреть сейчас, вот, например, Ольгерт и Бахыт, у них, в принципе, все более-менее. Но вот если я провалю задание еще одно, да, скажем, Почтальон еще один, то все очень будет плохо. Так что Почтальон проваливать не стоит ни в коем случае. Это все очень плохо начинает заканчиваться очень быстро. Так что... В следующий раз я такого не допущу, такого провала. Так что давайте сейчас мы поедем дальше на север. Я думаю, мы встретимся наконец-таки с командиром, которому надо письмо отдать. Ну да, я беру-беру задание, а потом выполнить их не могу, потому что надо ездить туда-сюда, туда-сюда, и просто не успеваю. Так, в крепости Брянск у нас есть кто-то? Нет, к сожалению, никого. Ой, нет, извините, я не хотел с вами говорить. Мне надо отдать вам желез... железную кожу. Интересно, так, мне надо отдать товары, короче вам. Глинная утверрь, кстати, здесь дорогущий, я смотрю. Масло, причем тоже дорогущее. Значит, продаем, давайте-ка масло. Ну и все, глиняный утверж еще осталось а, Тюклина тоже можно, хотя нет, не получится. Давайте сюда. А, Тюклина, где он? Вот он, тюльна. А так, ну остальное все я оставлю пока у себя. Соль тоже очень дешево здесь продается. Надо в другой город ехать, какой-то на север. Ну, мы сейчас, я думаю, разыщем тот самый город, который мне нужен. Нифига сколько шелк средств стоит здесь. Жестко. Так, ну, командиров пока мы найти не можем. В Курске, я думаю, тоже никого я не найду. Да. Что-то все, видимо, где-то на войне сейчас тусуются. Надо бы туда потом съездить будет. Так, ну хлеб здесь по нормальной цене. Ага. Только денег-то нету, нифига у торговца. Хорошая цена это хорошо, конечно, но когда денег нету, это довольно плохо. Для меня, разумеется. Так, ну хлеб еще можно. Еще можно хлеба. Ну и все, наверное, можно ехать дальше тогда. Я уже почти 40 тысяч поднакопил таким вот постепенным подходом к Москве. На постепенной вот этой поездке я уже сороковник заработал, и надо ехать быстрее в Москву. Ну, надо вообще в Тулу и в Рязань, потому что я надеюсь, все-таки найду командира, который мне нужен. Правда, я в этом совершенно не уверен. Кто мне нужен? Мне нужен Яков Черкаски. Вопрос, где этот Яков Черкасский находится? Так, где Яков Яков Черкаски. Он сейчас в пути около Кривичи. А Кривичи где у нас? А Кривичи, это фиг знает где. Это находится вот уже ближе к середине карты. Куда он едет, бог его знает. Ой, ну давайте попробуем найти его, конечно. Но я что-то в этом совершенно не уверен. Оружевскую крепость, правда, посетим сначала. Так. А, у тебя есть задание. Да, я поймаю мерзавца. Но сначала подожди, мне вообще надо было спросить, где Яков Черкасский. Так, что я только что сделал. Воин утомлен. А Ольгерт что скажет? Воин утомлен. <свят> так, слушай. А ты, может, еще дашь задание мне. А, в Ярце у меня с полевых работ сбежало несколько крепостных. Неблагодарные свиньи. Вот это нет, извини. За... Такие задания выполнять не буду, потому что, по-моему, у меня будет падать из-за этого симпатия с персонажами. Так, у тебя есть еще работа? Нет вы больше работы. Ладно, Яков Черкасский, около Рудня. А где Рудня у нас? Рудня у нас получается еще дальше. То есть он куда-то на юг, что ли, движется? Ну, я надеюсь, мы его сейчас встретим. Потому что я не готов его искать все это время. А, блин, а где он? Куда он поехал Ой, а... Опа, Василий Шерементьев. Но это, конечно, не тот, кто мне нужен. Это не Яков Черкасский, но... Но пойдет. В, около Ржевской крепости. То есть он, получается, движется в сторону... Э, в сторону, получается, что ли, своего города, в Рязань. Потому что что-то как-то так получается... Какая-то странная траектория, в общем, вышла. Как-то он уехал. Интересненько. Так, там кто проезжал? Это Алексей Воротынский. Но ну, тоже не тот, кто мне нужен. Так, у тебя есть задание? Нет. Тогда хочу спросить, где Яков Черкасский? Он около Твери. Ого. Ага. Около Твери, то есть, ну, едет куда-то туда, что ли? Я не понимаю пока, что решительно, куда он направляется. Так, а вот Яков Черкасский. Ага, вот тебе письмо. Отлично, так, мы выполнили задание. Угу. Но мне надо еще одно задание скоро выполнить. Причем надо ехать в другой конец карты. Ну, давайте сначала до Москвы доедем, а потом поедем в другой конец карты. Потому что мне надо... Товары купить, продать и там, в общем-то, подзаработать немного на этом. изделие из кожи продаю. Это давайте тоже продаю. А, ну, водку нет, оставлю. Шерсть тоже все это оставляю. И двигаюсь, наконец-таки, в Москву. Правда, подождите, перед этим. Что у нас тут имеется такого, да? Ничего особенного. Так, вот у нас перед нами Москва. Мы в нее въезжаем. И давайте посмотрим, какие товары здесь. Порох, меха, водочка. Как всегда. Ну и, конечно же, целая куча масла. Закупаю с маслом по полной программе. Где вот масло хорошее продавало? я продавал? Я что-то уже не помню. Ладненько. Мне надо деньги вложить еще. Городскому главе подойду. Ой, нет, не городскому главе, а к центру города. Купической гильдия. Уже тут 290 тысяч. Положить подрост, это получается... А, слушайте, а вот сколько я могу еще? А, депозита равна, да? Я могу вот так вот сделать. Ну, давай-ка вот так. Угу. 6 тысяч мне будет вполне достаточно. Я сейчас езжу на юг и все это продам. И уже деньги у меня будут гораздо больше. Так, ну ладненько. У нас тут, кстати, Семен Русов есть. Семен Русов, ты, по-моему, мне заданий никаких не давал, да? И я тебе ничего не должен. Так, возможно, ты знаешь, мне принадлежит деревню Рудня, однако она давно мне не перечисляет бабло. Ладно, я съезжу в деревню Рудня, причем я могу прямо сейчас это сделать, наверное. Да, да, я могу это прямо сейчас сделать, как раз по моему направлению. На юга мне надо. Как раз я на юга еду, как раз вот Рудня. Ольгерт повысил еще свой уровень, а вот крепость Кильбруна опять осаждает короля Ян Казимир. Что ж ты будешь делать, Ян Казимир, сколько ты будешь там... А, нет, отложить на потом, да, давайте-ка отложим на потом. Это же задание несрочное, да? Ну да, надо тут... Много очень времени у меня есть, к тому же мне надо вообще туда, на юг, там, потому что Крымское ханство, надо отправить письмо. Так что едем давайте-ка к себе домой. Крепость Кильбурун, потому что очень все плохо там. Бутурлина разоляет Салис. Ну, сукин, сын. А, или подождите, у меня вообще Килья, по-моему, деревня. Да, никакой не Салис. Ну, в общем-то, уже сняли, да, понимаю, так я. Да, уже сняли осаду. У них ничего не получилось. Не перечислили деньги, городской глава. Что ты мне расскажешь по поводу развития? Так, по поводу развития. Кстати, у меня появился, получается, уже... Бронщик, да? Да, мастер броник у меня появился. Здесь вы можете заказывать амбундирование. Керасы. Заказной черный доспех 60 тысяч всего лишь, серьезно? А, вообще дешево получается. По-моему, если купить в нормальном городе, то там цена будет какая-то запредельная. А здесь же она будет стоить вообще смешных денег. А, так, получается кераса, да, я выбрал. Черный доспех 60 тысяч. А а что такое диздар? С начальником. А, мы можем заказывать здесь воинов теперь, серьезно? Вот это да. А что за четыре дня? А, типа я могу их только нанять, через четыре дня они появятся, да? Ну, конечно, войны так себе, потому что я вот татарское войско не люблю. Надо было, конечно, какой-то европейской, какой-то европейский замок город захватить. А карван-сарай, что это такое? О! Слушайте, под 20% ежемесячно. Вот это интересно. Так, ну для начала мне требуется тогда все-таки заняться заданиями. А потом можно вернуться будет и в Москве, чтобы забрать свои деньги и привезти их сюда. Так, ну и вообще мне требуется продать товары, потому что я их таскаю с собой. Они, блин, весьма дорогие. Так, хотя, слушайте, может быть в своем городе будет дороже продажи, да? Ну, я так думаю, логически, в принципе, логично, чтобы продать можно было дороже. бы. А, Давайте-ка пройдем на рыночную площадь. Ну, что-то нет, нифига, походу. Не сильно дороже, я бы сказал бы. Да, масло не сильно по хорошей цене продается. Шерсть тоже не сильно по хорошей цене. Гораздо можно было бы дороже взять. Продать бы. А что я могу купить у вас? Пенька или глиняный утвер? Ну, глиняный утвер тоже дорогая сильно. Извините, конечно, товарищи. Но что-то как-то у вас все дороговато выходит. Масло вам, конечно, продам. Частично. Шерсть тоже продам частично. Ну, а все остальное в других городах я найду. Где можно продать? Мне надо просто все равно с городским головой по поводу новой должности поболтать. Так, человека бы мне назначить. Давай-ка мастер оружейника най наймем, хотя рановато это, наверное. Давай-ка глашатая возьмем. Полторы тысячи талеров вообще ни о чем. Три дня всего на все. Едем в Килью. Так, мне перечисляют две с половиной тысячи, что-то совсем немного денег. Я ожидал большего. Что-то как-то да немного. В Казикермены побываем, давайте. Тут очень дешевый порох. Довольно дешевые изделия из кожи. Что вам взамен могу дать? Ну давайте шерсть дам. О, пенька неплохая, пошла. Так, еще что? Ну и все, наверное. больше особо никаких товаров нету ведь, хороших. Так, соль еще можно купить. Ой, ну и вяленое мясо вообще, прям за бесценок нам дадут его. Давайте-ка я забираю. Попаду еще в кабак. Тут у нас никого особо-то и нету, так что едем, давайте дальше путешествовать. Например, в Перекоп можно было бы съездить, там масло, наверное, стоит нормальных денег или нет. Посмотрим. Ну, да, нормальные здесь деньги уже пошли такие, прям знатная цена. И на хлеб тоже цена прям такая интересненькая. Вяленое мясо даже можно было бы здесь продать, потому что, как видим, цена ну, такая в два раза больше, чем я покупал. Так что вообще все круто. Так, цена продажи. Слушайте, а я, подождите, продавал-то... Покупал за 92? А, ну нет, все нормально, все нормально. Я-то думал, даже дороже буду продавать. Но нет. Нифига. Так, у меня еще есть всякие товары. Ну, порох я продавать не собираюсь, наверное. Да, порох я в других местах продам. где на а, Так, подожди-ка. Ну да, хотя все, заплати сколько есть. Ты особо мне не, не сильно-то разбогатеешь на мне. Ну и поехали дальше. Поехали в Бахчисарай. Хотя можно в крепость Гизлев еще загнаться. так -с. Ох, тут у нас какие хорошие цены для меха. И сколько для пороха цены. Вообще жесть. Ну и еще и масло к тому же. Просто разбогател я от одной этой поездки уже. Ну и вяленое мясо можно продать в принципе. Оно тоже очень дорогое. Так, пенька, конечно, не особо, водка тоже не особо, ну все, значит, закупаемся. Давай-ка изделиями кожи еще, еще солью немного, еще глининой утварью, пенькой. Ну и погнали сейчас дальше. Да, надо, значит, вернуться обратно. Надо, значит, вернуться обратно в Москву, потому что, как вы поняли, я немножко всосал по деньгам. Так как здесь депозит получается на 6% больше даже будет. То есть там вообще такие деньги будут сумасшедшие мне приходить за один день. Ну, конечно, в кавычках сумасшедшие там, конечно, получается сколько меньше процента. Где-то 0,8%. То есть, ну, так себе. Даже меньше 0,8%. Но все равно это стоит того, чтобы перевести деньги сюда на долгосрок положить себе в банк. В свой причем банк. Так, ну если я сейчас съезжу обратно, я думаю, даже успею еще разбогатеть до 350 тысяч. Потом вернусь обратно, подложу сюда деньги. Ну, уже почти что те деньги, на которые я рассчитывал, я привезу. Так, как Бахчисарай, что у нас тут? Бахчисарай, водка очень дорогая, соль тоже довольно дорогая. Да, и вообще можно уже, по-моему, даже в соседний город заезжать, и ты уже будешь продавать в два раза дороже все. А глиняный утвор так вообще здесь стоит таких, блин, денег смешных, что можно... Просто закупиться, там, не знаю, миллион этой э, гелийные утвари купить. Да, еще причем давайте вернем. А, так. Какие-то товары я вот. Давайте-ка это возьму. Возьму порох в размен. Так, отлично. Я еще при этом получаю деньги после продаж. Так, тут у нас есть какие-то персы, но я никого брать не буду, потому что у меня и так есть проблемы некоторые в отряде. А, давайте посмотрим. Задание. Блин, у меня почтальон все еще висит, а я тут езжу, понимаешь ли, покуп... покупками занимаюсь. У меня вот-вот кто-нибудь уйдет, блин. воин утомлен. Ну да, я понимаю, что ты утомлен. А мне надо найти кого-нибудь. Мне надо кого-нибудь найти, значит, надо ехать в Перекоп. Да, тут мы уже видим кого-то. А мне требуется Мурза Дев... Девлетший. Мурза Девлетший. Так. Так. Я Персик, я вызываю тебя на дуэль, по-моему, сказал. Ха -ха. Мурзай, дай в Девлеши. Вот. Дубинский замк. В плену в Дубинском замке. А, отлично. В Дубинском замке, в плену. А где Дубинский замок у нас? А, отлично, просто 10 из 10. Ну и что я должен сделать, по-твоему? Захватить этот город, что ли? Освободить его? Ну, конечно, конечно. Прям сразу сделаю это. Я... я поеду в ту сторону, но я думаю, ничего из этого интересного не выйдет. Мурзая сбежал. Так, ладно, я пойду все равно в этот э, город. Раз уж ехал к нему, то надо сюда заехать. Но тут ничего такого интересного я не продам, потому что, как видим, цены примерно одинаковые. Да, цены примерно одинаковые. И даже, по-моему, еще меньше цены. Поэтому можно разве что только порох продать, а с этого немножко заработать и возвращаться обратно. Потому что там, наверное, сейчас девлядший где-то будет сидеть поднакапливать войска. Так, мы подъезжаем к Сичи, Мурза Яникей здесь есть. Ну как, где Девлетший? Я персик, так, твое имя стало знакомо всем. Так, я хочу узнать, где Девлетший? Мурза Девлетши, он сейчас, не знаю, где он находится, отлично, просто 10 из 10. Как же мне теперь выполнить это задание? Потому что я его, скорее всего, провалю стопроцентно потому что, ну, просто нету такой возможности мне выполнить его по-нормальному. Так, ну тут много всяких бомжей бегает, конечно, я с ними подраться не имею возможности, потому что у меня армия в основном только из пехоты состоит. Опа, так, а вот это, кстати, интересненько. Идите-ка сюда. Так, от меня ты только клинок под ребро получишь, как всегда. Стабильно, я бы сказал. Так, отряд плюс весь стоит, короче, ждет. Соответственно, мои командующие идет в атаку, а вся моя пехота стоит и ждет не может бегать. Ну, или она, даже напускать к нам идет, но она просто не успеет подойти. Да, чуваки. Это вам не хухри мухры Да, вот получаете по своим щем нагоню. Это... Это просто разминка. Так. Бахыт тут бегает, просто машет своим табором двуручным. Иди теперь сюда, сукин иди сюда. Так. Вау, моего воина пытаются завалить. Не надо моих воинов валить. Валите своих лучше. Сволочь такая. Ну-ка, иди сюда. Пс. Огонь, огонь, огонь. Всех убить. Ну, они уже убегают. Остатки какие-то Не более того. Это победа. Добивайте их. Мои мушкетеры постарались, на славу мои пехотинцы постарались. И мы победили. Еще даже где-то остался один. Вон он. Ой, я попал в соседский отряд. Блин, я потерял один боевой дух. Я не хотела в него попадать. За что мне за это дали-то? Вообще я даже не понимаю, как в него прилетела пуля. Да. Персиковская пуля всегда найдет свою цель. О, бахыт здоровенький. Фу -фу. Топором своим махает. Ольгерт у нас только потерял сознание, больше никто. Ну, отлично. В таком случае мы даже немножко здесь что-то и захватили. Вы получаете один боевой дух. Один всего боевой дух, серьезно? Че так мало -то? Так, не до разговора сейчас, ну-ка. Ой, ну там Да блин, че к чему-то? А, едем, давайте-ка тогда в Переславль. В Переслав, точнее быть. Я хочу сюда приехать все продать. Что у меня было... Да, блин, я ничего не могу все равно продать, потому что все очень дешевое. Да. Придется ехать еще дальше куда-то. Ну, блин, а как насчет задания? Я не знаю, что с ним делать. Крепость Каланчак, ну и что? Крепость каланчака. нужна, наверное, даже под Вражеским. Нет, она еще не по вражеской. Владычество мы еще можем туда приехать. Но просто проблема в том, что скорее всего, его там нету. Он еще восстанавливается, его даже нет поблизости. Мурза Агиш какой-то здесь. Но это не тот, кто мне нужен был. Мне нужно узнать, где Мурска... Мурза Давлетший. А, он сейчас в крепости Измаил. Ну окей, хорошо, я его смогу найти. Измаил у нас где? Измаил у нас, получается... Что-то нет, я куда-то далеко. Вот, Измаил. Поехали туда. Погнали. Плюс можно, в принципе, посмотреть, что там вот здесь, в этом городе. Так, ну а в этом городе все Отлично. Можно железо туда-сюда откинуть. Ну и пеньку, кстати, тоже. Пенька здесь неплохо продается. Так, чахлого верхового коня мы, конечно, отдаем. Им также. Можно в Кирю загнать. Загоняемся в Кирю. Но тут пока особо ничего, никаких продвижений нету. Так, городской глава, что ты мне скажешь по поводу развития города? Какие должности у нас есть? Хочу назначить кого-нибудь. Мастер-оружейник у нас есть? А, нет, нету, я глашатая взял. А что от этого глашатая? Нужен надежный человек, чтобы передавать приказы. Ну, что это означает? Что-то я не понимаю. Ладно, нанимаем оружейника. Давайте-ка, нанимаем оружейника. И поехали в крепость Измаил. Вообще, что такое... Так, ну-ка, вопрос к тебе. Расскажи о своих навыках. Нет, не до разговора сейчас. Что означает глашата, я что-то не пойму. Может быть, здесь что-то можно сделать. Выбрать книгу, вернуться в меню лагеря. Гонца к помощнику главы. Посмотреть список неосажденных городов, в котором есть помощники. Крепость к Кельбурун. Ну, кому мы пойдем? Так, прошу прощения, но я все еще занят вашим приказом. Это мастер-оружейника. Я служу через 4 дня. Все понятно. Так, понятно. Интересно, то есть сам с собой что ли разговаривает персик, типа вот я кого пошлю в голову там. Ну да, интересно, интересно. Ладно, приезжаем. У нас тут должен быть, соответственно, Мурза что здоровенький ты прослался как воин. Да, я знаю это. Так, правда, дать ка посмотреть, хорошо, до свидания. Рад тебя снова видеть. Ну, я, честно говоря, не знаю, кто ты такой. Вы мне все незнакомы, знакомы, все на одно лицо. Так, пам-пам-пам. А что мы тут возьмем-то? Зачем я сюда приехал тогда? Надо ну, только задание выполнить, больше ни для чего. Так что давайте поедем дальше. В Москву. Я хотел в Москву съездить. <клёх> Потому что там мой кредит стоит, точнее, э -э мой депозит. Надо съездить за этим депозитом. Ваши отношения с крепостью Кильбруна улучшились. Ну, блин, еще бы не улучшились. Я тут постоянно езжу, блин, постоянно помогаю. Еще бы они ухудшились. Было бы классно. Так, развитие города. Мне надо построить новое здание. Крепостной ров у нас есть теперь, да? Караван-сарай у нас есть. Мадреса нету еще. Арсенал есть, бани есть. Да уже по сути все практически есть. Давайте-ка мадресы поставим. 10 дней и 11 тысяч талеров. Ну окей. 11 тысяч талеров я поставил. Точнее, потратил на это дело. Святое дело, почему бы и не потратить деньги? Так, у нас имеется 4000 еще талеров. Ну, поехали тогда в сторону, соответственно, Москвы. Так, едем-едем-едем в далекие края. Едем-едем-едем. Несмотря ни на что, да. У меня еще тут остались сбор налогов, да, по-моему? Сбор налогов. Ну, сбор налогов можно сделать вполне легко. А, так, тут Иван Солнцев засеки, иди сюда. Задание есть. выбор, Хорошо, съезжу. Только сначала в Москву все равно держим свой путь, дорогу. Потому что до Москвы рукой подать, и мы сейчас доезжаем. С Очень высокий до высокий изменилось благосостояние города. Интересно, почему? Так, ну ладно. Поговорим пока что с Елисеем, хотя нет, с Елисеем нет смысла. Вот с Бахытом, да, почему у него маленькое такое довольствие, что-то не понимаю. Хм, ну ладно. Рыночная площадь. Изделия из кожи здесь просто стоят какие-то баснословных денег. Как же, так же точно, как на утварь. Вино тоже здесь дорогое. Так, ну, в общем-то, все можно продать. Правда, кроме водки. Это все продаем. Я смотрю, что-то местные магазины понабрали денег. Что-то прям сразу у них появились деньги на покупки от меня. Знают, что я скоро приеду. Видимо, взяли деньги, поднакопили. Так, ну я хотел тем временем взять свой депозит, забрать. Купеческая гильдия, да, я забираю все свои деньги. А, Давайте-ка возвращаемся на рыночную площадь, зайдем. И возьму, заберу товары, которые здесь для меня уже приготовили. Водочка, конечно же масло, просто море масла. А, так, подождите-ка, узнать внешние цены, каково... Каков, как сказать, дальнейшее развитие? Где я могу продать масло по максимальной цене? В Кёнигсберге, да? Ну, не знаю, не знаю. В Кёнигсберге ли максимальная цена этого масла? Что-то, мне кажется, нет. Они врут. Масло, по-моему, хорошо продавалось где-то в Крыму. Так что туда мы сейчас и поедем. Но мне все равно надо ехать к себе, так что погнали. А -а, погнали в Кильбурун. Только подождите, надо будет еще сейчас по местным городам поездить, потому что, может быть, найдется еще задание для меня. Плюс мне надо выполнить задание в Ефрему или где я там, что-то не помню. Так, тут разбойники идут. Разбойники, ну, блин, фиг с ними, их сильно долго догонять неохота мне. Так, в Тулу, у нас в Туле, в Туле Семен Прозоровский, заданий нет никаких, очень жаль. Ладно, поехали к себе. Можно в Смоленск еще, в принципе, заглянуть. Так, в Смоленске, по-моему, кстати, неплохо ценилось масло. Или чего вот ценилось? Ну, масло так себе тут ценится. А, я бы сказал, вообще не ценится в принципе. Ну, продадим. Давайте возьмем порох. Потому что порох более приемлемый товар. Так, а в кабаке у нас кто есть? Никого. Ну, ясно. Тогда поговорим с Семеном. Точнее, с Федором Хворостяниным. Задание есть, Тула, хорошо. Боярня Марфа, здравствуйте, я с вами уже разговариваю по этому поводу. Так, ну окей, поехали. Хотя давайте я на этом закончу серию. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, удачи. Удачи.